Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Рак на июнь 2021 года. Июнь — это будет для вас самый непредсказуемый, самый интересный месяц во всем 2021 году. Дело в том, что будет идти очень сильный акцент на двенадцатый дом. Этот дом связан с теми темами, которые сложно спрогнозировать. Обычно это ситуации, которые возникают будто бы из ниоткуда. И поэтому в этом месяце очень важно настраиваться на правильную волну, так как ваши страхи и сомнения могут воплотиться в реальность, точно так же, как и ваши самые заветные мечты и желания. Начнем мы с того, что по 10 июня будет открыт коридор затмений на вашей оси 6-12 дом. В этот период времени будет важно находить баланс между работой и отдыхом, между рутиной и тем, что вас вдохновляет. С учетом того, что 10 июня произойдет затмение в вашем 12 доме, может возникать на протяжении всего месяца сильный интерес уединиться, не рассказывать о своих планах. Вы можете быть очень загадочным для окружающих людей. В целом в этот период времени может быть желание проводить больше времени на природе, либо хотя бы раз, но съездить куда-то в новые места, либо в места, в которых вы ощущаете себя хорошо. Интересно, что по 22 июня Меркурий будет ретроградным в вашем 12 доме также. И это усиливает влияние этого дома на протяжении всего месяца. Но с другой стороны, это также дает возможность тем влияниям, которые будут проявляться в июне, иметь более долгосрочную перспективу. К тому же обращайте внимание на то, какой Меркурий в вашей карте: или он движется вперед, или он ретроградный. Если вы обладатель ретроградного Меркурия, то в таком случае июнь может принести вам очень много благ, и вы сразу оцените это по достоинству. Если же у вас Меркурий в карте Натальной движется вперед, то в июне вы можете увидеть некоторые предпосылки к событиям, которые будут происходить на протяжении ближайших полгода. 1 числа Солнце будет в соединении с восходящим узлом в вашем 12-м доме. Это очень интересный аспект, я бы даже сказала, кармический. Действительно, в начале месяца могут происходить события, которые сложно поддаются контролю, либо которые было сложно предугадать. И в этот период вы можете получить весточку издалека. Это может быть интересное знакомство с новым для вас человеком. Это может быть возможность личной реализации, но она будет иметь какой-то необычный для вас характер. В любом случае наблюдайте за тем, что будет происходить в начале месяца и обязательно напишите в комментариях, как вы ощущаете влияние Двенадцатого дома. Со 2 по 27 число Венера, планета Любви, Красоты, Гармонии будет находиться в вашем Знаке. И это на самом деле одно из самых благоприятных влияний на протяжении всего года. Это тот период, когда вы можете уделить внимание себе. Это тот период, когда вы обращаете внимание на то, как к вам относятся окружающие люди. Поэтому вы можете становиться более капризными, более избирательными, более требовательными. Венера — это планета неактивная, она имеет пассивную природу, поэтому вы будете ожидать действий со стороны тех людей, которым вы не безразличны. Это время, когда вы можете получать подарки, когда внимание будет больше, чем обычно. 3 числа Солнце будет делать гармоничный аспект к Сатурну. В этот день вы сможете решить целый ряд финансовых вопросов. В целом, аспект подходит для того, чтобы решать сложные ситуации, чтобы решать те вопросы, которые ранее вызывали стресс. Этот аспект помогает все прям разложить по полочкам и больше не бояться, а просто делать так, чтобы эта ситуация впредь больше не возникала. По данному аспекту может быть желание, например, погасить кредит, выплатить долг, либо вам могут вернуть то, что были должны. 5 числа будет интересный день. Меркурий будет делать квадратуру к Нептуну, а Марс — оппозицию к Плутону. С одной стороны, день довольно-таки конфликтный, а с другой стороны, не всегда даже получается осознать то, что происходит, и как-то правильно среагировать. Поэтому в целом лучше не планировать важные встречи, переговоры, дела на этот день, особенно если они касаются каких-то изначально проблемных вопросов. 10 числа, как я уже сказала, будет солнечное затмение в знаке Близнецы в Вашем двенадцатом доме. Солнечное затмение — это всегда начало чего-то нового. И данное затмение может проиграться планированием поездки куда-то. Это затмение может проиграться мыслями о глобальных переменах в Вашей жизни. В целом старайтесь не нагружать себя большим количеством задач вблизи этого астрологического события, так как может быть ощущение, что энергии не так уж и много. Поэтому лучше даже сделать меньше, чем вы хотели бы, но ощущать себя в ресурсе. 11 числа Марс, планета активности, выходит из вашего знака и переходит в знак «Лев». Ваш сектор финансов по 29 июля. С одной стороны, вы почувствуете облегчение. Марс покинул ваш знак, на его месте уже Венера находится, поэтому будет ощущение гармонии, спокойствия, порядка, умиротворения. С другой стороны, Марс в секторе финансов находится, поэтому наступает период активного движения средств в вашей жизни. Поэтому с этого момента и до конца июля будет много трат, но также и будет очень большое желание хорошо зарабатывать. Поэтому вы можете действовать точечно, конкретно, делать именно то, что позволит вам увеличить ваш доход. Поэтому на данном влиянии не стоит бояться трат, но важно думать о том, как можно заработать. 13 числа будет интересный, странноватый даже день. Солнце в аспекте к Нептуну, Венера в аспекте к Урану. Это дает такие нестабильные энергии, когда настроение может в течение дня меняться, когда люди могут говорить одно, делать другое, когда отношение к ситуациям может быть тоже разным на протяжении одного дня. Поэтому я бы рекомендовала не планировать важные дела на этот день, особенно если они имеют отношение к бумагам, теме отношений и теме финансов. Хотя вот что касается бумажных дел, то помним, что им лучше заниматься уже после разворота Меркурия. Это касается и темы бронирования билетов для отдыха, даже если это ранее бронирование. Это касается и любых оформлений, Лучше это все перенести на конец месяца. 20 числа Юпитер разворачивается в ретроградное движение в вашем девятом секторе. Это очень э, важное событие для вас. Дело в том, что во второй половине месяца Юпитер будет стационарным, то есть его скорость будет минимальной. А именно когда Юпитер стационарен, он приносит благо. И так как Юпитер будет находиться в вашем девятом секторе, то это повышает ваш... Шанс куда-то съездить, либо хотя бы запланировать эту поездку. Это большая удача, связанная с бумагами, юридическими делами. Вообще девятый дом имеет отношение к статусу, карьере, авторитету. Поэтому это очень удачное время, если вам нужно засветиться, если вам нужно заявить о себе. 21 числа Солнце переходит в знак «Рак» на месяц, и это будет особенно благоприятное время для каждого из вас. Это период ваших дней рождения, с чем я вас поздравляю. Помните, что когда Солнце находится в вашем знаке, то в разы повышается возможность получить от жизни то, что вы хотите. Главное — сосредоточить свое внимание на своих желаниях. Так как 21 числа будет еще Трин, Венера и Нептуна, то действительно этот день подходит для визуализации, для того, чтобы провести время рядом с теми, кто вам дорог, для того, чтобы загадывать желания. И на самом деле это очень хороший период для того, чтобы в первую очередь осознать, к чему вы на данный момент стремитесь внутренне. 22 числа Меркурий развернется в прямое движение в вашем 12-м доме. И это обычно дает момент отрезвления, когда прояснится какая-то ситуация, когда вы узнаете какой-то секрет, когда вы сможете смотреть на все происходящее под данным углом. И на следующий день, после разворота Меркурия, Венера будет в напряженном аспекте к Плутону. Поэтому старайтесь держать свои эмоции под контролем. В целом, это аспект конфликтов и разногласий один из самых напряженных дней в июне месяце. Ну, уже 23 числа Солнце будет в трине к Юпитеру. Это аспект мудрости, это аспект таких правильных решений, поэтому. Важно быстро переключаться из каких-то эмоциональных проблем на те возможности, которые будут открываться в этот период. 24 числа будет полнолуние в Козероге, в вашем седьмом секторе партнерство и взаимодействие с людьми. Полнолуние — это кульминация, завершение какого-то процесса, это возможность получить результат. И полнолуние происходит в секторе брака, в секторе ваше взаимодействие с окружающими людьми, поэтому вы сможете воочию увидеть, насколько э, ваше взаимодействие с людьми эффективно. Плюс это может быть очень важный период в жизни вашего супруга или супруги, так как седьмой дом отвечает именно за этого человека. И иногда полнолуние в седьмом показывает какое-то кульминационное событие, которые происходят в жизни партнера. Интересно, что диспозитор полнолуния Сатурн будет в хорошем аспекте к Херону и это говорит о том, что вы будете иметь ключ к взаимопониманию с окружающими. это очень хорошее полнолуние для того, чтобы примириться с кем-то, для того, чтобы разобраться в определенных нюансах, в отношениях. И в целом это очень хорошее полнолуние, в плане сотрудничества. 25 числа Нептун разворачивается в ретроградное движение в Вашем девятом секторе. В этот период времени обостряется интуиция, и в целом может опять-таки появиться интерес куда-то съездить, может произойти какое-то событие, связанное с Вашей верой, Вашими идеалами. Например, это может быть крещение, либо какой-то важный для Вас обряд так как девятый сектор связан часто именно с такого рода событиями. 26 числа Марс будет в благоприятном аспекте к лунным узлам. Это очень хороший день в финансовом плане и в плане работы. Старайтесь проявлять инициативу, действовать активно. Также могут быть траты в этот период, но это будут очень необходимые для вас траты, и вы только потом сможете осознать, насколько...